Доброго времени суток, дамы и господа, и сегодня поговорим о катализаторе Вдохновения. Несмотря на то, что на текущий момент он недоступен, все равно стоит знать заранее о том, где он находится, как им пользоваться, и что вообще с ним будет, и что это вообще такое. Потому что не все игроки играли в дополнение Shadowlands, а механика катализатора появилась еще в третьем сезоне дополнения Shadowlands. Что получается, для чего вообще нужны этот катализатор, и почему его люди так ждут? Катализатор вдохновения позволяет превратить наши эпические вещицы в сетовые, если они вообще могут быть сетовыми. То есть под это подходит шапка, плечо, нагрудник, перчатки и ножки. Если мы попытаемся изменить в катализаторе, например, плащ, запястье, пояс, ступни, то они просто-напросто приобретут другие характеристики. Возможно, для кого-то бисовые. И это, конечно же, не может не радовать. Что получается? Катализатор вдохновения, он... Доступен не всегда У него будут определенные заряды В дополнение Shadowlands мы просто получали Один заряд в неделю пассивно А потом два заряда в неделю пассивно Это все ускорялось да, постепенно В дополнение Dragonflight Компания Blizzard решила это маленько поменять И теперь мы будем делать Какую-то небольшую серию цепей Квестов там Какие-то активности будем делать И только после этого мы будем получать заряд И этим зарядом могут пользоваться все персонажи Учетные записи Что-то как-то там так накручено довольно-таки интересно Ну в общем я не думаю, что это будет тяжело Пройти там пару данжей, быть может Убить каких-нибудь рейд боссов Это все легко и это, я думаю Такое легкое испытание Теперь же, где он находится Находится он В четвертой локации Драконьих Островов, Тальдразуся. Вот я тут нахожусь. Прекрасно вдалеке видно городок. И прекрасно видно координаты. 59, 54. Вот тут внутри находится моб. Антука. Хранительница катализаторов. Логично предположить, что тут будет катализатор. А откроется он 18 января. Ждем 18 января. Набираем высокогирных эпиков. Какие-нибудь там 421 ножки, например, почему бы и нет, 421 перчаточки, 421 нагрудник, другие вещицы. И будем сюда их нести постепенно и получать с этого бонус. С этого бонус мы прекрасно знаем, дает нам апгрейд по урону, по отхилу. И, конечно же, мы меньше получаем там урона, будучи танками, например. Само собой, прилетаем. Делаем там все, что нужно и переделываем наши эпики в сет. А, Как-то так получается, потому что в последнее время люди спрашивают, как актеллизатор, как актеллизатор, уже заждались. Ну, ждать осталось немножко, реально ждать осталось совсем чуть-чуть. На этом все. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!